Mm. <music> Имена лауреатов Нобелевской премии в области физики прозвучали на весь мир в Стокгольме. Ими стали ученые, сделавшие решающий вклад в наблюдение гравитационных волн Райнер Вайс, Барри Бериш и Ки Торн. В этом году Нобелевка по физике стала особенной и уж точно запомнится надолго, ведь впервые за всю историю Нобелевских премий награду лауреатам вручили в минимально короткий срок. Чтобы заявить о своей работе на мировой арене, ученым понадобилось всего два года. Таких сроков Нобелевская премия еще не знала. Чтобы понять, почему, физик Казанского университета университета предлагает заглянуть немного в историю мировой науки. Дело в том, что в 1915 году, когда Эйнштейн опубликовал свою первую работу по теории гравитации, начала отсчитываться эпоха, в течение которой мы долго не верили Эйнштейну. И считалось, что Открытие гравитационных волн станет тем ключевым моментом, после которого самые последний Фомани верующий уже поверит, что гравитация, гравитация, предсказанная Эйнштейном, как раз именно описывает нашу Вселенную и вообще теорию тяготения. Так чем же тема гравитационных волн вызвала столь бурный ажиотаж в научном мире? Попробуем разобраться. Представьте, что вы можете какие-то процессы только слышать. Вы ограничиваете себя и не можете видеть эти процессы. Потом вдруг у вас открылось зрение, и вы эти процессы можете видеть. То есть в электромагнитном излучении для вас э, к вам поступает информация. А вот если мы будем использовать еще и гравитационные волны хотя бы в косвенном режиме, у нас, как вот сейчас удобно говорить, откроется третий глаз, может быть, даже не четвертый, а чет... пятый. Гравитационные волны, а именно колебания пространства-времени, ученые впервые наблюдали 14 сентября 2015 года. Это открытие стало сенсацией и так называемым прорывом в Вселенную. Когда массивные объекты сближаются, частота их вращения и частота испускаемых гравитационных волн растут. Именно такой характер изменения колебаний предсказывала общая теория относительности. И лишь сейчас ученым удалось подтвердить его экспериментально. Поскольку были гравитационные волны открыты при слиянии, Двух черных дыр, одна из которых имела 35 масс Солнца, другая 29, было одновременно еще и доказано, что существуют черные дыры. И причем не просто черные дыры, а массивные черные дыры. Не случайно физик Казанского университета поделился своими знаниями, ведь в КФУ уже более 50 лет занимаются теоретическими проблемами генерации и распространения гравитационных волн, что еще раз подтверждает тот факт, что буквально недавно почетный профессор Казанского университета Рашид Сюняев был номинирован на Нобелевскую премию. Так что их обнаружение, несомненно, сможет слечь в основу множество новых открытий. Наряду с исследованиями космических лучей, это направление станет одним из важнейших инструментов изучения нашей галактики. И да, даже всей вселенной отмечает специалист. Аделя Шамилова, Роман Самарин, Универ -Ньюс.